Наценка и рентабельность. Привет, меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. В этом видео мы поговорим, что такое наценка, чем она отличается от рентабельности. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Обязательно досмотри видео до конца, я сделаю тебе приятный бонус. Поехали! Итак, у нас есть наценка. Сделаем ее наценка 20%. И у нас есть рентабельность, тоже 20%. Например, мы купили товар за 100 рублей, продаем его за 120. 100 рублей, это у нас получается себестоимость, продаем за 120, это у нас цена. В данном случае наценка составила 20%. Какая же у нас рентабельность? Рентабельность это доля нашего профита в чем-либо, в данном случае нашей валовой прибыли в цене. Профит наш 20%. Чтобы посчитать долю, нам нужно 120 взять цену. То есть профит в цене. Он получится менее 20%. А конкретно 16,66%. А рентабельность всегда ниже наценки. 20% всегда больше, чем 16,66%. Итак, поговорим еще о показателях. У нас есть показатель 120, 110, 20. На этом примере мы разберем ряд показателей. 120 у нас цена, 100 – это себестоимость, 20 – это наша валовая прибыль. Цена – это оборот, ну, в данном случае у нас как будто одна продажа, она же выручка. Себестоимость – она же себестоимость. Валовая прибыль, она же маржа. Дальше, 20 деленная на, на 120, это наша, как раз сказать, рентабельность, 1666. То есть, процент рентабельности, рентабельность, она же маржинальность. И здесь можно увидеть, что маржа отличается от маржинальности тем, что маржа это конкретные деньги, 20, например, тысяч рублей. А маржинальность это какой-то процент также можно назвать 16 процентов и 66 сотых это доля э, валовой прибыли в выручке и вы всегда э, когда слышите маржинальность рентабельность э, маржа оборот выручка вы можете спросить что это за показатель что это за деньги ну как например здесь э, доля э, чего-то в чем-то либо здесь как мы посчитали маржу выручку минуснули себестоимость, получили маржу. А что такое маржа? Это валовая прибыль. А что такое валовая прибыль? Это какой-то расчет, в данном случае вычитание. Easy, easy. Ну и в этих трех показателей у нас же есть еще наценка 20 процентов. Посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Без малого 10 показателей которыми оперируют всего лишь три цифры. Мы сделали одну продажу, одну единицу товара, и у нас уже такая доходность. Также в других роликах я говорю, что такое доходность годовая, ежемесячная, что такое коэффициент оборачиваемости. Это состоит из остатков товаров на складе. Например, у нас лежал товара на 100 рублей мы заработали 20 рублей, то есть доходность ежемесячная составила 20, 20 делим на наш вклад, получаем 20% ежемесячно. Если у нас лежало 100 рублей товаром на складе, мы продали 100 рублей, значит коэффициент оборачиваемости единичка. Если бы у нас лежало 50 на складе, и мы продали товар, потом опять его купили, потом еще раз продали, то есть тут присутствовало 2 единицы товара, тогда коэффициент оборачиваемости был бы 2. А об этом я подробно говорю на своих выпусках, поэтому переходи, смотри полезные видео на моем YouTube-канале, смотри описание к этому видео, ты получишь шаблон движения денежных средств. К этому видео ставь лайк, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч в моих видео.